Михалыч, ЭТО ТЫ? что то я не понял. Но его же убили. Как так? Опять эти звуки какие-то. Вот откуда эти звуки, я и не пойму. Вот откуда? Вот вы знаете, откуда эти звуки идут? Напишите в комментах. Вот опять, вот слышите? Слышите? Слышите? Слышите? А что это за аномалия? 228. Просто вот я не понимаю. Михалыч, ты? Серьезно? Он что молчит. Ну, типа, не то у меня убьет. Ага. У него в голове всякое может быть. В прошлый раз э, в серии другой он сдох, но типа он написал, да, я очень рад шкафчик. Он мне два раза это написал. Это вы знаете, как зловещий. Ладно. У меня есть Потому что, от вдруг у него что Подожди. Давайте посмотрим, что... Хо-хо, ой, ничего, не заподозрил. На самом деле, я за мир. Ага, вот так. А, откуда? А, ты что делаешь? Ага, сразу, да, заговорил? Ой, Ой, погной, понюхал свой дной. Ой, ладно, спалил, но ты мне ничего никогда не сделаешь. Э -э -э, Поборобаю. Ах, ты твой! А, это ты. У меня потому что тут много-много пушек раз. Она зародится его снова убью. Наглый, аум. Да ты свой. А, это ты, потому что. Он такой звук издает. <говорит> да, классный. Э! тан Так хоть меня уже убивать! Ага, ага, Я буду. Снайпер 228 два Ладно, нужно срочно пробежаться. Просто минус. Еще один Михалыч! Подождите. А, так это зомби был точно. А чё я, блин, туплю? Так, это получается настоящий ладно. Михалыч, защищай Эх, -э, бой. Прости Просто снайперские тут тут тут тут тут тут у меня очень четыре яблока нифига себе значит как автомобиль Вот получили удобные замки. так ладно, нужно срочно спешить к мэру так где где где где нужно сказать то что у нас там короче один скрытик появился только я забыл где у нас мэр мэрия находится так Давайте там. как она улетит это, Блин! где наш дом так срочно надо бежать к мэру так где мэру наш так о, о. чего у него нету нет давайте что-нибудь телевизор пацаны смотрите о, Боже, Ладно. это у него там спал у пацаны у него реально тут спал есть пацаны смотри что дурка у него Пылесос, компуктер, ну чё, блогер? Эй, всем привет, кто меня там видит. Ну реально он тут работает. Так, все, я выключил. Так, а где сам мэр? Ух ты. А это куда? Все, машина, это что у него? А, реально, да. Ванная тут. Виде камера, видеомоблюдение. Ладно. Так, может он тут, так не тут. Может он тут, не тут. Может что он тут сидит там. Не, не. Еще одна комната осталась. А, вот же мэр. Здорово, мэр новый. Короче, э, я э, когда шел и там встретил Михалыча. Он, он, оказался подмаскирован как э, зомби. Слышь меня. Ау, не хочу ему я... Я... Обас... Кор... <гас> это его чукамер? хе <гас> Серьезно, это его камер? Я думаю, что это за камер? О, ой Ладно. <гас> короче это на улице так, наверное, короче на улице я встретил какого-то Михалыча, и он был замаскирован как под зомби, то есть он типа я услышу, как он что-то говорит, знаешь то хуя что я узнаю? это маскировщик меня тоже даже посламил Помните того злого мэра, который раньше тоже был мэром? Так вот, он был подмаскирован под меня. Я раньше был мэром, а он завоевал мое место и думал, что я его не разыщу. Но вот, однажды, когда выбрали меня, я сразу же этого мэра послал. Ну а как ты... Ты можешь получить свою награду. Ты можешь забрать все мое бабло за то, что ты убил этого мэра раз и навсегда. У него было тоже много бабла, но не настоящих, а у меня все настоящее. Поэтому ты можешь их бесплатно забрать. О, спасибо, мэр. Так, ладно, я по, я пойду, да? Ну, конечно, иди. А у тебя охраны тут случайно не может быть? Охрана у меня пока что нету, но я ее скоро найму. И да, кстати, деньги тоже себе можешь забирать. У меня много-много бабок. Я и вижу, что у тебя их много. Ладно, до свидания, Мар. До свидания. Нормально. <связь> Ч у меня помест поместить? Господи, сколько тут? У него даже есть, смотрите. Обалдеть. А тут что? Блин, он не тянется. Что там? Так, давайте сломаем. Так, так, так, так, так, так, так, так. Интересно. Ты уже ушел? Так, промолчи, потому что я знаю эту практику Наверное, да. А что это у меня сундуки открываются? Чего? Чего? Кто у него там какой? Так, ладно. Я прыгаю, да, я случайно, пацаны, спрыгаю. Так, ладно. Нужно срочно было. Ладно, хренейте. Так. Так, так, так. так, так, так. срочно блоки. Так, так, так, давайте немного накопаем и посмотрим, что там у нас. Так, один следует. Что выкинуть-то? Я ничего не буду выкидывать. Нахрен мне эти рубли. Так поэтому оно где-то вон там, да? да так в общем пацаны я прибыл на то самое место так давайте блин так как мне пробраться так так быстро поднимаемся так чтобы зомби упал бандюйна бандюйна Айде, я вот так пусть сидит там этот зомби пока я на него много земли потратила два кусочка уже не хватит. Ау! Так я знаю? Дмитрий. Ой, кто это там был? Мне этот скелет долбань стопнул. Так ладно, ладно, ладно. Я бы сколько поднимался, Я опять нужно подниматься. Ладно, ладно, сейчас будем подниматься еще, блин, сто лет. Он тебя в бане, он на тебя блоки не должен будет упирать Господи, почему мэр именно на самом высоком этаже? А, да, он же мэр Он хоть член где может выбрать Зомби, да, пора... да, да, я тебя выпустил, да, да, да, молодец, молодец Блок мне не... Ах ты маленькое жирное говно! Ай, хай, ты там опять лазит Посмотрю-ка я по камерам Ой, что по камерам Никого нет, тут А почему тогда я слышу такие голоса? Какие еще нахрен голоса? Хм, тогда я сейчас посмотрю на своем секретном чердаке. Ой, чё, ой, чё, ой, чё, Блин, а тут какая-то земля. тебя, у тебя, ладно. Хм, странно, тут тоже никого нету. Почему тогда мне кажется-то, что кто-то в доме у меня шарит? Я откуда знаю, блин. Ладно, блин. Иногда узнать, что там у такой творится. Хм. В общем, ребята, я уже проник на его вот этот э, собственный чердак. Давайте тут осмотримся. Так, может, у него тут что-то есть такое? Да, мы в прошлый раз... Ох, валяются. Ой, оп, там гроза у нас, кстати, идет. Так, почему я такой быстрый? быстрее ладно это очень сундук пацаны 1205 нет так пацаны какой пароль так если это его так я кстати видел у него листовку одну пароль сейчас пойдем посмотрим что у него там за пароль Короче, я уже спустился. Я видел у него где-то разбитое, где разбитое окно. Так, так, так. Даже у него где-то видео разбитое окно. Вот оно. Снизу паляется. Сюда садится. 288105. Это чего это на это, это наверное скорее всего Каменистая земля. Чего? Чух, чух, чух, Я опять слышу какие-то звуки. Сейчас пойду и проверю везде. Как там бы сказать с ней какой няню. Так да какой он счет? 288-105. Так. 288105. Договор на мэра. Так. Там еще. Там ч-то цены один сундук. Так, может опять же то.. Серьезно, так договор. Так, договор какой-то так. Вс лишнее убираем. Какой мне так, договор на мэра. Договор на мэра. Еще это может быть. А вот сейчас, ребята, мы это и узнаем.